приветствую автономы делиться с нетрадиционной пищевой ориентацией. сегодня немножко поговорим об анализе вообще как ну, действует на примере вот, как можно что-то как-то проанализировать понятно что анализ делается на основе контекста вот. то есть не просто взята информация и сразу она анализируется нет нам нужен должен быть известен контекст ну давайте на примере вот у нас есть допустим Такие господа, как Оксимирон и Моргенштерн. Да? Вот у них ДИС был, соответственно, они там друг другу высказали свое ФИ. Вот. И что вот Оксимирон, есть такие две строки, хочу привести, как из его ДИСа. Че, крифмофлет, я пошел на спад, дал ба, клюй, но там другое слово, я и задал этот золотой стандарт. Ну вот вроде что, красочно, смачно, да, но что-то можно тут проанализировать. Без контекста нет. Но если нам как минимум известно два контекста, это, скажем, библейский контекст да? и рэперский контекст, то здесь уже мы можем провести анализ. Ладно. Ну смотрите, соответственно, что утверждает Оксимирон в своем диссе, То, что он задал золотой стандарт, но... Это как понимать, что он пришел к рэперам и говорит, «Рэперы, я вам принес 11 скрижалей да, стандарта». То есть, ну, как бы, кем он себя, в общем-то, возомнил, получается. Ну, Окси Моисей такой, да? Скрижали принес рэперам. Стандарт он им принес. Это первый пунктик, второй. Соответственно, что он предъявлял Моргенштерну, когда Моргенштерн ввел свой проект Изи рэп на Ютубе? Вот. Что Моргенштерн говорит: да, у вас рэп это просто вот, ну, поделка, шерпотреб. Смотрите, берем здесь-ляп, и вот рэп готов, да. 5 часов и плов готов. 5 часов и рэп готов. У Моргенштерна там даже не 5 часов, а, наверное, как он говорит, 10 минут, да, изи рэп. То есть. Что говорит Окси? Он задал стандарт. То есть рэп получается не искусство. Раз там можно какой-то стандарт задать. То есть рэп это ну, подделка. Просто она, наверное, у Окси более такая, скажем, вылезанная, качественная, да. Но тем не менее, и где здесь отрицание Моргенштерна? То есть, ну, все правильно, все, что говорил Моргенштерн, вот, что рэп это, в общем-то, не искусство, да. Что вот вам, пожалуйста, простые подделки, ремесленчество не более. В общем-то, получается нет никакого отрицания. Получается они одного поля ягодки. Вот. Соответственно, на одном поле пашут, да, но почему-то Окси так зазнался, вот, что сесть на одном месте, на, на одном поле с Моргенштерном, в общем-то, посрать как бы не, не хочет, не желает. Вот. Ну, чувство собственной важности, видимо. Но идем дальше. <клышлен> Смотрите, а, мор... Ой, Оксимирон, он же упирает на то, что у него стандарт-то золотой. Да? То есть, что здесь получается? Настоящий Моисей, не Окси Моисей, он наоборот, пока там уходил пообщаться с Богом, привернулся, а там у него золотой телец. А что говорил Моисей, не сотвори себе кумира. То есть, вот Оксимирон, получается, золотого тельца рэпером-то принес, получается. Не 11, получается заповедей, а золотого тельца. Вот так вот. То есть это неправильный еврей получается. Вот Оксимирон, он же говорит про свои еврейские корни, но он какой-то вот еврей неправильный. Вот. И то есть и опять же получается, что он одного поля ягода с Моргенштерном. По сути-то, раз он говорит, что это не искусство, и что тут он за золотого тельца, но Моргенштерн там у него шестерки, да, вот, набитые и так далее, он говорит, я вот такой, весь плохой, да, то получается они одного поля ягодки в общем-то. Какое тут может быть противостояние, да? Ну, я вот не вижу. Вот. Единственное, что я вижу, понимаете, когда Моргенштерн говорит, что я такой плохой, ну, понимаете, может человек на себя наговаривает. А действительно ли он такой плохой? Ведь мало же сказать, что я плохой, а может он наговаривает на себя. Вот в судах, в настоящих судах, мало было сказать, признать какое-то преступление Нужно было еще его и доказать, что это да, действительно сделал ты, а не просто сказать. Потому что ну, это задача суда доказать, что человек виновен. А не просто, что человек признался и суд его судил. Но вот в настоящих судах сейчас таких практически не осталось, этого нет. Вот. Поэтому мало ли что там Моргенштерн на себя наговаривает. Нужно еще, еще это доказать. Вот. Единственное, что можно сказать, что Моргенштерн, он получается экстраверт на распашку. У него все на распашку. Вот, вот какой я есть, вот такой и есть. Вот. А вы уже, соответственно, делаете выводы. А по Оксимирону получается, ну что просто лицемер товарища, точнее не товарищ господин, господин, господин лицемер Оксимирон. Вот как видите, зная вот эти как минимум два контекста, библейский и рэперский, можно вот такой вот анализ провести и соответственно сделать выводы ху из ху вот из этих двух реперов но на этом уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией до следующего видео